Мы так долго. ладно, ну, нас хватит нормально все. Потому что мы когда будет полностью. Ребята, не наступает, ни хрена не видно. Тих. Тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, родная, заводись. Блять, ща будет. да-да. Я не знаю, что это. Блять. Вы как... БТР, он даже в вору не может заехать. вот БТР! Ну у вас такие же, кстати. У всех кто такие. Ну да, так что. О-о-о! Oh, uh, поехали! Велис, что ты там стоишь? У тебя нормально там? Ты меня uh -huh. видишь? Uh -huh. Велис, я спрячусь за тебя, как Ой, блять, вылез! Ой, блять! Блять, блять! Блять, блять! Блять, блять! Блять, блять! Блять, блять! Где наш? Где? Вот где наш с правой стороны. Это это левая, блядь. Блин, да, левая. Кайф, на левой миг, стороне. Блядь. С левой стороны прилетела. -мо, за боец? Мне что-то как-то невкусно. Как вы всех убили? Шашар, а, что, там что, отдоль? Ну пойми, они потому что выждали якобы души. Почему вы ждали? Мы тупо приехали, и вас убили. Мы только приехали, да. Дайте мне пкм и все, я вас всех расстреляю. Блин, я, наверное, стрелок не выживет, у него кровопотеря. Возвращаемся я... на базу. По... Это, жди подкрепление, брат. Мы открыл. сразу с тобой будем. Мы скоро будем, брат, жди нас. Да, Сможет. только мы теперь поедем, я больше по этой дороге не поеду, если можно. Я туда не приду. Мне понравилось я... по этой дороге ехать. Мне тоже Пусть... не понравилась, эта дорога полного говна отвечала. Ну, это, это вот. Дорога, как раз-таки, очень хорошая, если мы будем в контрнаступлении идти. Рыдный, или, или... Заезжай, да, стрелять, Ребят, неверное. короче, у нас и у вас задача за за занять КПП, Это ваше главное да Хорошо, кпп. это хорошо, но как стрелять с БТР? Вот главный вопрос. А, с вашего? Да, я не, не знаю. знаю, я на вашем ни разу не ездил. А на, на вашем, вашем как? На нашем? Ну, кнопку. На какую Пучу. кнопку нажимать? А, там а Обычно, тебе? обычно. Шо обычное, неизвестные ни капельки. Короче, ну, нажимаешь надо. на кнопочку обычную. А да подождите ли, аварийск? Да, короче, две кнопки у нас в управлении, они загораются зеленым, ты бы это. Э, чтобы на, стрелять на пушке, там нажимаешь ша, чтобы ей поворачивать. Ну и кнопочку там вот это где. 5, 6, вот, нажимаешь, и там они это э, выбираешь и стреляешь. Все. Что проблема? Не понимаю. Ну ладно, попробуй счет. Ну, да. Что сейчас? Что сейчас, будем? Патроны берем? Да, патроны. Что, что так, теперь мы сейчас дождемся утра, потому что ночью уже наступать невыгодно. Вот, вот он бензин. Так, значит, смотри, да. сейчас возьмем ДТР... бензин. Много бензина. Заправляем эту крошу и выезжаем утром. Выезжаем утром. А ночью смысла именно нападать нет, потому что половины из них нихера не видит. А, -а, -а куда заряжать? Я что-то забыла. А, скрытый, Егор, скажи, хорошо, я хороший снайпер в Чечне Да, ты хороший снайпер в Чечне, блять Да, я вот, вот это убедился На базу, сука, подошел, бы. Я, блять, в градик сажусь еба... И падаю сразу Потому что какой-то Велис, блять, сковался на базе И приебашил меня с одного выстрела Ну да, кстати, Велис реально хороший снайпер Но еще в прошлый раз, когда мы были с Лином десантами Мы его высадили тупо И он такой, пам, пам, пам По одному всех снимал Ой, Ой я буду наверху Сидеть, как самый умный военный. Ну, вас больше, вас больше, у вас, ну, вы ж сами. У вас больше, и мы вас просто разносим на раз-два. Хотя все равно вас больше, да, и мы же без техники играем, а вы с техникой играете. И кстати, кстати, кстати, факт. То, что, э, э, ну, то есть, масса ну, людей в mm. войне, количество, количество решает в войне, это, это неправда. Потому что, если у тебя есть БТР с э, взрывными патронами, все, всё. Я выиграл взял паёк, мне нужен сухопаёк. А Я <связь> <ты>, взял <связь> Взял? Я <связь> Давай ресетнемся тогда, и... Зачем? Выпусти меня, дай руку, я в танки застрял! Ладно, я могу! Я, я буду... У нас снайпер есть, а мы будем танкистами. Танкистами, ёпта. Надо ёпта! Бу... Мы будем танкистами! Да. Сосистами! Я буду... Ладно, я застрял в танке, спасите! Люди, натер, давай сиди! Каким образом я его не взял? Зато меня не убьют. Потому что я сижу... Снайпер, у есть. нас... А, кто у нас снайпер? Не ты, а кто у нас в команде? Кто это еще? Я забыл. Сало. Сало, он у нас снайпер, да. Он у нас скрытный снайпер. Аша хорошо работает. Короче, посмотри на мою форму, вот так примерно тоже одевайся. А где там танкисты? Ты взял, покажу. Ева ваты догини. гения. В одном кусте сидели, Ева ваты два И что еще одевать? Вот, это. Вот это, вот эту одевай. Есть На эту штуку вот эту одевай. Ой. Я вылез станок. Ура! Я спасен. Все ты все взял? Да, снаряжение тоже автомата возьми. Два Самый Сухпаек ст... взял. Молодец. Все, поехали. Давай новый беттер. И полетели. Туда, Понятно. К... Кого? Беттер, новый беттер? Для начала, вообще-то, надо до утра дождаться. Дождем утра. Нам все сало дол доложит сам. Да, сало, он нам все доложит. Сейчас сало, отбой. Сало, украинский сало. Йоу, шо тут происходит? У нас все дыхи. А почему палатки закрыли? Как их открыть? А, там А, я забыл. Палатки же закрыли под, для, для следующего обновления, Там будут их обновлять. Ладно, давай тогда вот здесь. Я, у, да, я у костра буду спать. Вот так. Отдыхаем. Сейчас я отойду, ребятки. Мне надо отлить. Я Отпусти. тоже отлить. Отлить. О, завел танк. Погнал. Огна Ааа, Велес, ты за пушку, ты умеешь стрелять в свою в это? Хорошо, я жду, я заглушу, пока автомобиль. танк. Нет. Как заглушить? Шар. Я тоже не вижу. Давай на ту сторону станем а и по увидишься. Один Все. Да, у меня дискорд сломался ебаный. Не... Панчара. Бывает, когда дискорд вылетает, это меня раздражает. Как его заглушить? Я не, я не знаю. Мне блядь где-то с маленьких. Лен, если ты такой умный, то давай покажи нам. Ну, потому что управление здесь то танк совсем по-другому был. А самим? Как его? А заглушить. Обычно. Блин, ты хватит уже сидеть ты такой обычно. Давай, покажи. Вот встань на... за нас и попробуй завести. Если ты такой умный. Опа играть, мне не ломать. начал его закрываю, у меня сразу ломается. Как да, управлять? Ладно, я, наверное, попозже поиграю, как в Дискорд, я бы какая-то хуйня, когда бежил, не могу. А, вон там вот вход есть, открывайся. Так А что мы тут робим? А, <сосъя> ты <съя> уже научился, Велес, <верить, съя> да? Барсы. Твою мать! Аааа! Скрытые, доброе утро! блин я к тебе блин туда подхожу а ты стрелять можешь велес да или нет вопрос Ле ⁇ па сейчас сяду и э. так туда сесть Ты сам видишь веришь, что происходит. Я... Идут, а как сесть в этот пилот? Место для сон. Или как там тебя? Во, вс, я сел верился. Значит, я Алло, закрываю. все закрываю. Здесь? Да, я здесь попадаю. Все, мы танк видим. Давай, БТС, спавни новые, или на этом? Поехали, сейчас я назад немного. Нам гусеницу Велес сломали. Ах, собаки, ладно, назвать. сейчас возьму патроны, тут, тут, тут, тут. И... У нас гусеница, Велес, вообще фигня. Может другой возьмем-то та, танк, а? У нас Рекали. гусеница сломана. Ну, короче, сейчас давай возьмем еще один. Там. А всем сепартистам ведется контрнаступление на вашу жопу. Поздравляем. Поздравляем вас. Ведет подкрепление на КПП. А понял, верусь, понял едем. тебя. Сало, брат, мы едем к тебе. На какую сторону велись? Мы достанем вас пос по ли И тут мы идем с водкой пивом мы подойдем А и как стрелять? Будем, как стрелять и с, и с будем, этого, блин? А, да. Талин, ты вообще не, не гавкой тут. Мы как идем, стрелять вели с этого? А. Что? Е Вертолет! Вражеский вертолет! Э, а куда? Вот его подарочек! Понял, Велис. уже спасибо! Поехали, подожди, поехали! Подожди, это, а это, это сверху только что был! Это.. А это, это наш вертолетик а, подъехал. Я, да? я знаю, я знаю, да. я хотел Становись, Остановись, остановись, И... он? А. Да я не могу поднять пушку вверх. где эта тварь? А ч прям от нами? Десантирующие, это десантирующие, кстати. Они. Пофиг подбить же надо. Так на КП удерживаем. Куда? На КП я даю, что я его потерял. А о, ну. Ни хера не вижу. О, ну шо мне стрелять? А, понял. Давай, покажи мастерство свое. Мне кажется мы по полную влипли давайте Давай Велес огонь! Полетел Где они где они? Не знаю. А, э, машину куда-то едешь? Контролируем город под нашим контролем. Враг! No! Вз ⁇ м! Влайди, лайди, вину! А -а -а -а -а! откуда ей я все не что происходит я быстрее не быстрее, знаю. быстрее быстрее поворачивай давай а они засаду сделали красавцу уже один гость уже сидит к вам уже сидит ах И привет, привет. Получай маслину. Опять? А! отвлекай! блин! <свят> А, подожди, ч, ты убил всех веришь, что ли? Виллис, молодец, я думаю. Не, ну я хотя бы закинул коктейльчик. но это нам как бы ничего не как бы даже... Не, ну сразу же скрытый вот зар. зар... Это, наверное, ну, вот, когда было... Так давай, я тогда на вот этой херне за пушечку. Ну, отличная засада было, Вилли. Не, вы просто уже подъехали, я уже под машину, блин. Ну, а что? Что это стреляет? Побежал сразу же. это Поехали, заводи. А чем мне заблони? Так, Вилли, что делаем? Скрын, до себя опять микрофон жопу засунул, вытащи. Эх, там Сейчас, изнутри как обычно. Понял, что <плес> делаем с ним? Ликвидируем. Сейчас подожди, надо разобраться. Я говорю, на КПП надо сидеть. Ущерб. Oh, Граната. Я не могу понять, что водить за эту херню. Так господи там подетал молотка внутри. красная вот это что ли? Да вроде. Ты хоть заводила эту херню хоть раз? как сказать? А, ну вот ну, это все, молчи сиди Ну дай, дай Давай убежала, скотина я могу, а ну сейчас, подожди А, уже? Я попал в него или ты попал? Нет, не то А, он... а у него кровотечение, он, короче, был погиб Прием, прием, Реф, мы уже захватываем ваш КПП да, а прием да, прием да. нам на сколько нам то что просто. Ваш, блин, боец такой хэ, херня такая, все. Меняйте своих бойцов лучше. Себя поменяй. Сейчас, подожди. У тебя там рядом кнопки еще есть. Велес аккуратно тут же мины. Короче, я предлагаю просто на батаре поехать, ну нахер. Я хочу, чтобы надо научиться рано или поздно научиться. Ну, давай пока перекусим, что ли, Горис. Пойдем. свое говно. Мистер Дуточка. Давай полетели. Окей, окей. Полетели, полетели, я понял. Полетели. Куда ты А, ты, я понял, Горис. Я с тобой, потому что я голодный, как пюс. Как ты и так Пес. А почему ты гавкаешь? По-моему, сейчас гавкаешь ты. По-моему, ты песик, не гавкай, пожалуйста. По-моему. Будешь По шоколад, Герес, будешь. А где ты? Он любит шоколадку. Где? Так что ты там... Ты сейчас ручник сделал. А, Велес видео Я вижу ручок, я вижу ручок, ой, господи. Велес вообще снимает видео. У тебя там снизу.